Обычно, говорят, мыльной водой делают, но у нас так как зима Мыльная вода сюда сейчас чуть-чуть останется Она, наверное, в колесе будет замезать И щипы, наверное, Щипы будут, наверное, в воде и гнездо, наверное, что-то с ним будет Поэтому мы решили Здесь у нас силиконовая смазка Антискрип называется ну без разницы, любая. Вчера у нас была другая смазка вот эта. Многоцелевая смазка. Но она у нас полная, поэтому сегодня будем вон. Тут у нас уже половина использована. Берем. И вот каждый этот. Каждое гнездо. Замачиваем каждое гнездо. Можно все сразу, но лучше это вот вверх сейчас сделаем. Потом лучше еще убьешь вот сам инструмент. Снимаешь. Его лучше тоже смазать. Потому что хорошо скользит, когда он Маски. Так, берешь щип, вставляешь сюда, в гнездо как раз вот щип попадаешь. Чуть-чуть одеваешь, переключаешь, вот, одел. Берешь под 90 градусов, нажимаешь до конца. Начинается верхний крутик, снимаешь. Все на месте. Повторяю, берешь чип, вставляешь гнездо, вот, гнездо вставляешь, это сейчас медленно с утра, только пришли потом до да, автоматизма доходит, руки сами же, берешь, вставляешь гнездо, нажимаешь, все, начинается вверх крутить, снимаешь, все, на месте. Вот так, так, и все, идешь, полностью все колесо делать. Итого закончили мы щиповать, вот четвертое колесо, все, готово. Из 500 штук осталось вот остатки 45 штук. Ну, пару штук, наверное, сломалось, пару-три, может, три штуки. Ну, факт, вот, 45 в сухом остатке. И 112 штук, да, посчитал ты? Да. 112 штук уходит на одно колесо. Примерно, верно может, 114, чуть-чуть может Артур ошибся. Ну, остаток 45 штук. Ну вот. В легкую за 4 часа 4 колеса.